Меня зовут София, и я вам сегодня буду рассказывать о самостоятельном изучении языков. Вот поднимите руки, кто из вас когда-то в школе учил иностранный язык, и теперь на нем не может вообще практически ничего сказать. Вот есть такие люди. В принципе, это неудивительно, и... В общем-то, когда сидит 30 человек в классе, учителю сложно дать какой-то нормальный материал, поэтому для многих людей изучение языка ассоциируется с каким-то долгим, бесконечным и бесцельным процессом. Но в то же время иностранные языки можно учить с удовольствием и за относительно небольшой промежуток времени добиваться значительных результатов. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим. Но для начала давайте выясним, для чего мы учим Иностранные языки. Ну причин ну, может быть на самом деле огромное множество. Я, например, студент филолог, я связываю с этим свое будущее. Но на самом деле, если человек хочет просто общаться с людьми из других стран, обмениваться опытом, или ему нужен язык для работы, допустим, то Чаще всего ему не нужно знать э, язык на уровне C2, да, самом высоком по международной классификации. Ему достаточно уровня B1 или в крайнем случае B2, а в некоторых случаях даже уровня а 2 будет достаточно, чтобы в полном объеме выразить свои мысли. Итак, после того, как мы определились, для чего нам учить язык и, соответственно, чего мы хотим от языка получить, начинаем собственно, приступать к изучению. Я предлагаю начать с того, чтобы составить себе план. Потому что многие люди перестают учить язык просто потому, что они вообще не понимают, что им нужно делать. То есть у человека есть цель – выучить иностранный язык. Что такое выучить иностранный язык? Это знать его на каком уровне? Это уметь говорить или уметь только писать? Или это уметь разбираться вообще во всех тонкостях художественной литературы? Это все абсолютно разные вещи. Поэтому цели нужно ставить абсолютно конкретную. И желательно э, ставить себе какой-то дедлайн. Э, например, в книге «12 недель в году» описано, как ставить цели на каждые три месяца, на каждые 12 недель. И, в принципе, вам может показаться, что это очередная глупая книга по тайм-менеджменту, которая вас там будет мотивировать полдня. На самом деле, да, на самом деле, в принципе, так все и есть, потому что в ней очень много воды, и вообще э, стоит прочитать только из нее там основные какие-то главы. Но вот этот принцип планирования чего-либо на 12 недель, он, в принципе, работает, потому что за 12 недель вы не успеваете отказаться от цели, вам язык не успевает, не успевает как правило надо есть поэтому как мы действуем мы ставим себе цель например за три месяца достичь в определенном языке какого-то уровня у меня была цель э, за 12 недель достичь в испанском языке уровня а1 и я себе писала план два раза в неделю мне надо созваниваться с носителем языка э, там четыре раза в месяц отправлять носителю языка э, на проверку свои Тексты, каждую неделю проходить по одному, по одному уроку в учебнике и так далее. Дальше, когда мы составили план, мы сталкиваемся с тем, что нужно подобрать качественные материалы, по которым мы будем учить язык. Собственно, тут я советую обратиться к сайту Petit Полиглот. Это блог языкового проекта Language Heroes. Почему? Потому что именно на этом сайте есть подборки материалов по очень многим языкам. То есть в одном месте собраны все ресурсы, которые вам могут понадобиться. Это ресурсы проверенные, которыми люди действительно пользуются, которые приносят пользу. Ну и кроме того, у хорошего учебника есть определенные признаки. Во-первых, это наличие аудиоматериалов. Потому что очень важно сразу, как только вы начинаете учить язык, учиться понимать его на слух. А, Во-вторых, это наличие ответов, потому что если вы учите язык самостоятельно, то важно не заучивать неправильные варианты. Кроме того, нужно, чтобы с помощью этого учебника вы могли прокачать все четыре основных языковых навыка. То есть это письмо, чтение, аудирование и устная речь. Собственно, понять, можете ли вы это сделать, очень легко. Обычно в оглавлении написано на тренировку какого конкретно навыка, идут какие разделы учебника. Хорошо, когда к учебнику прилагается рабочая тетрадь для отработки каких-то полученных навыков, и еще очень важно, чтобы учебник был вам интересен, потому что я прекрасно знаю, как неинтересный учебник может отбить желание учить язык. Я, например, очень люблю, когда в учебнике много картинок, когда там все такое яркое, красочное, вот, можно с кем-то поговорить, даются какие-то там темы для обсуждения. Собственно, когда вы выбираете учебник, я советую пройти первый урок в нескольких учебниках и посмотреть, какой из них вам нравится больше. Следующее, о чем стоит сказать, это то, что навыки нужно развивать в комплексе. То есть не стоит забывать о каком-то определенном навыке. Например, у меня так было, что я учила долго английский язык, я могла на нем писать, могла говорить, а на слух не понимала. И чтобы такого не было, нужно учиться понимать, например, на слух сразу же. Поэтому если мы говорим о чтении и аудировании, то чем раньше вы начнете слушать, тем лучше. Причем делать это достаточно легко, это вообще вот, э, самые приятные мои э, такие занятия, когда я учу язык. Я беру включаю любимый сериал с субтитрами. Это можно вообще делать с первого же дня изучения, потому что у вас есть опора, у вас есть русские субтитры, но в то, в то же время вы слышите иностранную речь, вы можете вычленить отдельные слова на слух, со временем слова превращаются в фразы, и потом вы понимаете, что внезапно, оказывается, я понимаю этот язык. Что касается чтения, то, конечно, вы не сможете читать книги даже адаптированные с первого же дня, но через месяц после интенсивного изучения, в принципе, уже можно начинать читать адаптированную литературу, которая в интернете, в принципе, достаточно много. Книги стоит выбирать по такому принципу, чтобы они не были вот абсолютно легкими. То есть вам нужно открыть на любой странице книгу, прочитать текст, и если вам общая мысль будет понятна, ее стоит брать, читать и разбирать подробно. Когда мы говорим об аудировании, о говорении и письме, то стоит обратить внимание на то, что, скорее всего, вам понадобится помощь носителя. Конечно, можно практиковать устную речь не только с носителями, но, тем не менее, считается, что это лучший способ тренироваться. Здесь вы можете увидеть Сайты, на которых вы можете найти носителя языка. Как правило, если вы учите какой-то распространенный язык, то это сделать не так сложно. Есть даже приложение для смартфона, и там отзываются носители языка буквально через полдня после того, как вы запустили: «Эй, народ, помогите мне выучить там, китайский или английский или любой другой язык». Но могут возникнуть некоторые сложности, если вы учите, например, исландский или еще какой-то такой язык, у которого, в принципе, не слишком много носителей. Что касается письма. Здесь я могу посоветовать сайты italki и lang Почему? Потому что вы можете выложить туда абсолютно любой текст свой на изучаемом языке, и вам носители его проверят. Это совершенно бесплатно. Люди там достаточно доброжелательные, они вам расскажут, почему вы не правы, вот. Ну, и вы, в свою очередь, можете помогать другим людям учить ваш родной язык. Кроме того, необходимо мониторить прогресс, потому что если человек видит, что язык его развивается, то ему для него это иногда является дополнительной мотивацией. Я советую такую вещь, которая многим может показаться слишком радикальной, но я советую записывать себя на аудио или видео и выкладывать это в интернет. Вот. Вы, конечно, можете нарваться на хейтеров, но я думаю, что в большинстве случаев люди вас поддержат адекватные люди, потому что попытки изучать что-то новое, я думаю, они в современном мире скорее больше приветствуются. Ну, если вы совсем боитесь выкладывать видео в интернет, можно его записывать просто для себя и пересматривать через какое-то время. Если вы начнете видеть в своей речи ошибки, это уже хороший знак. Это значит, что вы выучили что-то новое. Кроме того, можно вести блог. Как правило, это работает для тех, кто учит несколько языков. Вот, потому что вы туда выкладываете свои наблюдения по языкам, общаетесь с такими же языковыми блогерами, вот, обмениваетесь информацией, а это вдохновляет, как правило, на то, чтобы делать что-то еще. Также необходимо заниматься ежедневно и регулярно. Вот это вот особенно важно, потому что можно заниматься два раза в неделю по два часа, а можно заниматься по 15 минут семь раз в неделю. И вот второй вариант, он принесет вам гораздо больше пользы. Это вот проверено на 100%. Лучше заниматься по чуть-чуть каждый день. Многие люди жалуются, что им некогда учить язык. И, ну, в принципе, да, современный ритм жизни нам особ особенно много свободного времени не оставляет. Но, тем не менее, по дороге на работу можно слушать аудиоуроки. Или в метро можно пытаться читать книги. Например, тогда будет получаться даже больше, чем 15 минут Проверено. Uh, также хотела бы поговорить о том, как стоит учить слова. Вообще, очень много uh, существует способов учить иностранные слова. Есть такие программы, как Memrise и Anki, uh, они основываются на интервальном повторении, то есть за счет того, что вы много раз повторяете какое-то иностранное слово, вы его запоминаете. В принципе, могу сказать, что вот мне лично Memrise помогает учить слова, но его минус в том, что э, на него уходит достаточно много времени. То есть надо много раз повторить это слово, затем через несколько дней зайти еще раз его повторить, затем через несколько дней еще раз его повторить, и тогда результат будет стопроцентный, но на все это уходит много времени. Также в книге Эрика Гунн Марка «Искусство изучать языки» э, существует такой совет. Э, автор предлагает составить мини-лекс, это список из 400 слов, выучив которые вы сможете понимать язык, скажем, на самом простом уровне и общаться на бытовые темы. В принципе, это очень хороший совет, потому что потом вы сможете на эту лексику нарабатывать еще другую лексику и ну, прежде чем рассуждать на какие-то философские или там глубокие или специальные темы, вам нужно научиться говорить самое простое или там, хотя бы спрашивать дорогу, купить что-то в магазине и так далее. Я предпочитаю учить слова списками. Это когда вы составляете в себе список слов, выписываете эти слова в словарь. Вот, кстати, прописывать э, слова от руки по старинке – это тоже очень хорошая мысль, они реально быстрее запоминаются. А, и к каждому слову, если есть время, я составляю пример. То есть пока я придумываю этот пример, пока я его записываю, я запоминаю слово, тем более слово уже стоит в контексте. И еще такой маленький совет. Не пользуйтесь подборками слов из пабликов ВКонтакте. Не надо. Потому что там очень много ошибок. Слова, ну, скажем так, сгруппированы вообще по непонятным признакам очень часто. Там часто дается там, куча названий фруктов, например. А большинстве фруктов вы вообще в жизни не слышали даже на родном языке. А вам предлагают их выучить на иностранном. Также... Очень важно погружение в языковую среду. Но существует такой миф, что для того, чтобы хорошо выучить язык, необходимо пожить в стране изучаемого языка. Вот на самом деле ничего подобного. Потому что э, языковую среду можно создать в принципе и в вашей родной стране, э, потому что я, правда, я знаю людей, которые жили год или больше в стране изучаемого языка и до сих пор не могут на этом языке говорить. И в то же время Каталомб венгерская переводчица, она выучила несколько иностранных языков, вообще не выезжая, не выезжая за пределы Венгрии. Поэтому это еще ничего не значит. Но каким образом нам создать языковую среду в домашних условиях? Во-первых, есть такая фишка, как фоновое аудирование. Это когда вы занимаетесь чем-то по дому и включаете на фоне какой-то речь на изучаемом языке. Конечно, вы не выучите так язык, но, во-первых, вы привыкаете к произношению, во-вторых, вы какие-то подмечаете структуры, вы подмечаете какие-то особенности языка, даже неосознанно. И, ну, в-третьих, часто в звучании языка уже есть особая атмосфера, которую вот, передает культура. Ну и кроме того, когда я говорила о э, сериалах и книгах, то, в принципе, вот можно сказать, что это тоже можно отнести к погружению в языковую среду. Э, я, например, очень люблю немецкий язык за его фольклор и за сказки против грима. Вот я их читаю, получаю настоящее удовольствие и понимаю, что вот я хочу учить дальше этот язык. Э, кроме того, нужно следить за выполнением плана. То есть вы его написали от руки, вы ставите галочки напротив выполненных пунктов и говорите, какой я молодец, я сегодня там уже Пять пунктов из 7 сделала, например. А, ну и еще можно себе какое-то поставить условие. Например, если я выучу или не выучу язык, ну, скажем так, достигну цели или не достигну, то я сделаю или не сделаю там что-то. Я, например, прошлым летом себе ставила такую цель, что если я в немецком языке до уровня B1 не дойду, то я не пойду в кино на «Звездные войны». Вот, сработало. Вот. Ну итак, давайте рассмотрим э, манул по самостоятельному изучению языка. Во-первых, вам нужно составить план. Во-вторых, найти единомышленников. Вот этот тот пункт, который я упустила, кстати, э, гораздо веселее учить язык, если вы учите его не один. Поэтому берите друга за шкирку, за, садите его за учебники и э, учите вместе язык. Оно так и веселее. И если друг уже что-то сегодня сделал, а вы еще ничего не сделали, то... Вам будет стыдно, наверное, ну, по крайней мере, должно быть. Подбираем качественные материалы. Не забываем о том, что надо развивать все, все навыки в комплексе. Подбираем мотивацию, даже скорее здесь не мотивация, здесь выбираем себе конкретную цель. Занимаемся регулярно, ну и в конце концов покоряем этот язык. Потом понимаем, что без них мы не можем жить. Выбираем себе еще один. Учим шведский, потому что нравится. Учим немецкий, потому что в Германии там семья живет. Вот. И испанский, потому что мексиканские сериалы любят. А, тут должно быть видео. А, да. Вот. Я говорила о том, что стоит записывать себя на видео. Вот я хочу вам представить кусочек из своего видео. Так я говорила на испанском после пяти недель изучения языка. Вот На самом деле это не страшно. Hola, я вру, на самом деле это страшно очень, но... Привет, меня зовут и бы начать с потому что я Um, hablo inglés alemán um, ruso ucranio uh, y un poco de español uh, alemán es uh, mi uh, idioma idioma favorito uh, por eso uh, pongo uh, verbo en el, fin de la uh, oración uh, en espanol. Спасибо за внимание. За я хотела вас спросить у специалиста, я сталкивалась с пособиями Ильини Франко, и вот можно знаете такой да. вот этот метод чтения, что сначала идут иностранные слова, так, перемешку с русскими, потом кусочек из иностранных, как вы вообще считаете, насколько эффективно это насколько полезно для изучающих язык, или это так только? Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, да, действительно, есть такой метод Ильи Франка, когда вы читаете в начале предложение на изучаемом языке, затем перевод на русский, который дается сразу же в скобочках, иногда с некоторыми там грамматическими пояснениями. Ну. По этому поводу вообще очень много спорит. На мой взгляд, особой пользы это не приносит. Почему? Потому что, если вы читаете книгу вот исключительно на изучаемом языке, вам, вам нужно просто нужно понять, что уже там написано. И вы там будете рыться в справочниках, искать в словарях. Вначале это будет занимать много времени, потом все меньше и меньше. Но реально будет больше результата, потому что, если вы нашли это слово сами, вот вы его долго искали, вот, наконец, ура, адекватный перевод, а не как в Google Translator, то тогда вы его скорее запомните. Вот. Ну, я пробовала читать вот на немецком по методу Ильи Франка, честно говоря, как-то особо я не почувствовала особого прогресса, и слов особо много не выучила, потому что рекламирует этот э, метод именно как вот изучение слов тоже за счет частотного повторения. Ну, поразвлекаться можно, но особо ни на что надеяться не стоит, я думаю. Спасибо за лекцию. Вот вы говорите, что нужно после обладения определенного уровня одного языка уже очень трудно, ну, лучше составить да, что Но какой должен быть уровень обучения английского, чтобы учить следующий? Ну, как правило, человеку стоит начинать учить второй язык, если первый, у него хотя бы на уровне B1. Причем, вот вопреки расхожему мнению, если человек учит испанский язык, то ему не легче будет учить итальянский. То есть, да, грамматика относительно похожа, процент лексики большой совпадает, но они будут путаться. То есть, вам проще будет учить китайский язык, ну, в смысле... В том смысле, что если у вас, например, испанский язык на уровне А2, то китайский с ним вряд ли будет путаться, если вы его начнете учить. А как вообще, если вы учите языки из э, одной языковой группы, то, конечно, лучше первым довести хотя бы до уровня Б1. А, спасибо за лекцию. Я хотел спросить по поводу того, чтобы смотреть видео с да. А Не будет ли это полезно в определенный момент? То есть смотреть, допустим, видео на английском, читать с на русском. То есть многие люди просто будут скатываться ну, в том, чтобы читать-читать и не слышать по биологические конструкции. Опять же, а, если потом переходишь на следующий уровень, оп, окей, сети ты тоже должен на изучаемом языке. Но опять же, это мало связано с тем, чтобы а, понимать то, что слышать. То есть вот какой бы стоит переключаться? Как ты думаешь, если ты там учишь язык как с как тебе переключалась с паспортом, например? Ну, э, скажем так, как правило, люди начинают смотреть э, на. Э, смотреть субтитрами русскими, затем действительно переходят на субтитры изучаемого языка, но э, все зависит от того, насколько честно вы к этому подходите. То есть можно действительно вообще забить на текст, на смысле на э, собственные слова, которые произносятся и просто читать субтитры. Но если вам реально нужно выучить язык, то, я думаю, вы будете пытаться соотнести то, что вы услышали, с тем, что вы прочитали. Но Насчет того, когда стоит переходить, например, с русских субтитров на субтитры изучаемого языка, я бы сказала тогда, когда вам будет комфортно. То есть вы попробовали посмотреть там, серию сериала, вот она хорошо пошла, а вы уловили общую мысль, э, поняли, о чем вообще идет речь, и тогда стоит переходить. Но вообще могу сказать, что э, я, в принципе, понимаю, вот, допустим, английский язык, э, фильмы на английском языке без субтитров. Но тем не менее, иногда я смотрю субтитрами именно для того, чтобы успевать выписывать еще по пути там, интересные фразы или что-то такое. То есть, в принципе, я бы не сказала, что субтитры могут нанести какой-то ущерб вред. Спасибо за лекцию. А что насчет искусственных языков, например, спирантов? Интересовались вы изучением спиранта? Как и вы что? что? Что насчет искусственных языков? Интересовались ли вы изучением а. например? Да, было такое лет пять назад. Я пыталась учить эсперанто, потом я поняла, что ну, смысла особого нет, потому что носителя языка нет. И эсперанто — это, в принципе, неплохой вариант, если вам хочется развлечься или как база для изучения других романских языков. Ну, в принципе, вот у меня есть знакомый, который учит синдерин, язык Толкина. Да? Ну, если очень хочется, то можно. Почему бы? Все зависит от того, какая у вас цель. Если цель вот выучить язык просто какой-то, да, овладеть структурой, например, собрать его как конструктор, грубо говоря, то тогда можно. Если цель общаться на языке, то, конечно, на эспиранта мало с ним пообщаешься. Ну, я пытался изучать его как основу для изучения европейских языков. Да, как основа для изучения европейских, он хорош, потому что там все структуры и все это очень похоже. К а, тем фильмам, к сериалам а, есть еще подход, что вы думаете о нем, чтобы смотреть два раза? Сначала ты его смотришь с дублированием, то есть, ты, чтобы ты понимал полностью, еще, а потом ты его смотришь без дублитров, без ничего, то есть ты знаешь о чем, что там будет происходить на экране и просто уже с тем, что слышишь. Отличный вариант, если вам не скучно смотреть два раза один этот же фильм. Любимые фильмы, например? А, любимые фильмы «Властелин колец» я пересматривала на всех изучаемых языках. Это, это правда, это хороший вариант, потому что э, вы, когда уже несколько раз просмотрели фильм, вы примерно знаете, а то иногда и дословно знаете, что где герои говорят, э, вот, и соотносите это с тем, что вы слышите, это практикуют многие, и это дает свои результаты. у меня такой вопрос. Я еще открытие немного мало 7 лет, и до сих пор не выучили. Э, <св> <св> что с этим делать? <св> <св> Нет, я знаю, что примерно с этим сделать, Но мне говорят, что надо готовиться к очень большому, крупного экзамену, который поднимет мой уровень английского до небесных там высот, и который кстати, я посмотрел на сайт, стоит очень даже дорого. Да-да. <связывающие> э, ну, ну, и... ну, скажем так, <связывающие> сам экзамен, конечно, знания не поднимет, а вот курсы по подготовке к экзаменам вполне могут подтянуть знания языка. Ну, в общем-то... Э, Сдавать языковые экзамены – это хорошо, потому что это тоже своеобразная цель. То есть можно себе поставить цель вместо, на внутри месяца, вместо того, чтобы там выучить язык на определенном уровне, сдать экзамен определенного уровня. Но да, они не дешево, поэтому, когда люди туда идут, они обычно уверены, что они сдадут. Ну или, по крайней мере, очень сильно надеются на это. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что... Учить слова можно с помощью интервального повторения, mm -hmm. ну, это замечательно. А существуют ли какие-нибудь примеры, методики для грамматики? Ну, если ты начинаешь с самого начала, что поможет изучить грамматику а, Да, для грамматики, э, скажем так, существует э, такое понятие, как взломать код языка. Э, грубо говоря, если вы взломали код языка, то вы поняли, по какому принципу э, строится большинство конструкций, то есть, как это работает. Вот. Ну, это вариант немножко для людей таких, которые на языках повернуты, то есть сидеть, долго разбираться в грамматике и там выписывать окончание, например, и находить закономерность. Но если вы готовы на этот потратить чуть-чуть времени, то это, как правило, сработает. Вот у меня это сработало с латынью, потому что вначале, когда смотришь на вообще бесконечной таблицы с и склонений, ты думаешь, боже мой, это как, как это вообще можно выучить? А потом ты понимаешь, что ну, на самом то деле там все достаточно закономерно. И если эту закономерность проследить, то э, можно это понять и, соответственно, можно запомнить. А, вот. Ну и кроме того, как правило, если вы начинаете учить язык с нулем, то в учебниках грамматика, она дается по нарастающей. И первое, Базовые грамматические темы, они, как правило, не очень сложные. Ну, если мы говорим о европейских языках, скажем так. Поэтому, если вы хорошо выучите их, то, думаю, что дальше, опять же, вы сможете найти закономерность. Ну, либо есть еще такой вариант, что более сложные грамматические конструкции вам не понадобятся, если у вас нет цели там, быть переводчиком где-то. Хороший учебник, да. Вообще хороший учебник – это всегда вообще выход из любой ситуации, То есть он… Да. Такой вопрос. А какой минимальный набор для путешествий можешь посоветовать из языков? Ну, там, да. от 3 до 4, например. Это так. Минимальный набор слов? Универсальный набор языков для путешествий. А, универсальный набор языков. Интересный вопрос. А смогли куда путешествовать? Если вообще по всему миру, то английский, испанский, наверное, хинди, ну, китайский, потому что если в кругосветное путешествие собираешься, то там без Китая не обойдется. Ну, португальский еще, наверное, потому что Латинская Америка там. А так.. Что? Да, французский тоже. Ну, uh -huh. вот все-таки испанский, английский и хинди это, наверное, самые такие. Я еще, еще много. Скажи, как ты поддержать мотивацию? время изучения. Например, я уже до уровня B1, и думаю, а, ну немножко достаточно, но на самом же деле нет. Как вот Материна тебе все дальше изучать? А может быть, если возникают такие мысли, то и на самом деле достаточно? Может быть, если возникают такие мысли, то и на самом деле достаточно? Ну, просто, как правило, в принципе, уровня B1 для общения бытового, для переписки с иностранцами ее хватает. Но если вот очень хочется учить дальше, но как-то вот все не получается себя заставить, то вот вариант с условием может, может получиться. Просто я знаю людей, которые ставили себе условия, например, если они чего-то не сделают, съесть дыню с соевым соусом, все это записать на видео и выложить в интернет. Мне кажется, это очень мотивирует. Спасибо.